Переведено и озвучено Angel Я считаю, то, что нас отличает, это наша концепция. Мы больше, чем просто ВанКоин. Мы создаем мир вокруг ВанКоина. Дамы и господа! Доктор Ружа Игнатова! Доктор Ружа! Семья Ван Коин. спасибо за теплый прием! Спасибо, коллеги! Сегодня... Особый день. Как вы все знаете, наш веб-сайт отключен. Но мы запустим его очень-очень скоро. Наступит исторический момент не только для ванкоина, но и для всей отрасли криптовалюты. Сегодня... Мы запустим новый блокчейн. Так, это замечательно, но что же это значит для ВанКоина и для всех нас? Сегодня у ВанКоина есть 2,5 миллиона пользователей. Мы, безусловно, криптовалюта с самым большим в мире числом пользователей. При этом, до сегодняшнего дня наша рыночная капитализация была меньше, чем у биткоина. Мы занимали второе место. Однако вы знаете, что произойдет сегодня с вашими монетами. Если наш IT-отдел все сделает правильно, они удвоятся. Верно? Да. Таким образом, Ванкойн официально станет криптовалютой номер один в мире. 194 страны. В этом зале есть представители, по крайней мере, 70 из них. Ни одна другая криптовалюта не достигала таких результатов. Итак, что мы будем делать дальше? Мы – крупнейшая криптовалюта. У нас больше всего пользователей. Но куда мы хотим идти? Наше путешествие начинается только сейчас. Приходит будущее, наступает будущее платежей. Поэтому, что мы хотим сделать? Мы хотим достигнуть 10 миллионов пользователей, 1 миллиона мерчантов. И мы хотели бы увеличить стоимость монеты минимум до 25 евро за последующие годы. Для этого мы должны перейти к следующему этапу эволюции – нашей компании. Итак, как уже сказали братья Штанкеллеры и Фрэнк Рикетс на этой сцене, с понедельника мы запускаем программу для мерчантов. Мы начинаем с понедельника. И каждый из вас может начать подписывать мерчантов. Как это будет работать? Мы хотим привлекать мерчантов, которые, как и мы, хотят завоевать цифровое пространство. Это малые и большие бизнесы, которые хотят привлечь новых клиентов. Мы предложим им новое программное обеспечение по созданию приложений. Небольшой магазин может создать собственное мобильное приложение, войти в виртуальный мир, затем в определенный момент выбрать OneCoin в качестве предпочтительной системы платежей. Что же нам нужно делать сейчас? Мы все должны сосредоточиться в следующем месяце на увеличении стоимости нашей монеты, на привлечении мерчантов, которые хотят стать частью будущего платежей. И мы сможем начать делать это с понедельника. Так что я очень рада, потому что то, что нас отличает, это вы. Все вы. До того, как вы присоединились к ванкоину 99% из вас не знали, что такое криптовалюта. Сейчас мы знаем о ней, и мы формируем будущее. И сейчас только мы можем помочь мерчантам понять будущее платежей. Привлечь их к участию в нашей. Переведено и озвучено Поэтому мне нужно спросить, который час, потому что в 4:30 мы собираемся запустить блокчейн. Осталось 15 минут. Итак, до удвоения ваших монет осталось 15 минут. Не знаю, как вы, но я жду этого с нетерпением. Итак, в течение следующего года мы будем сосредоточены на мерчантах. Привлекать мерчантов, подписывать их, а затем создавать привлекательные возможности для продажи их товаров не только нашим пользователям, но также и вне сети. Создавать будущее платежей. Ванкоин отличается в первую очередь нашим целевым рынком. Это рынок для всех нас. Массовый рынок. Пользователи, которые никогда не слышали о криптовалюте, пользователи в развивающихся рынках, а также и пользователи в развитых рынках, которым нравятся технологии. Поэтому мы станем больше, чем биткоин, потому что наш целевой рынок намного больше. И мы знаем, что мы уже достигли в этом больших успехов. 194 страны, одна валюта, одна монета, один мир. И сейчас мы будем создавать самую большую платежную систему с самой большой сетью мерчантов. А теперь, если я мерчант, почему я должна присоединиться к семье? Что вы будете говорить людям утром в понедельник? Почему они должны присоединиться к нам? В первую очередь, мерчант получает доступ к нашей семье и сети. 14 миллионов учетных записей, 2,5 миллиона активных дистрибьюторов. Это удивительная сеть с историей. Она помогает мерчантам получать доступ к новым клиентам. Второе. Почему ванкоин привлекателен для мерчантов? Мерчант принимает ванкоины без комиссии. В течение первого года мы не будем брать с мерчантов комиссию. To take in one Никакие банки, кредитные карты или другие платежные системы не могут позволить себе этого. Однако для нас, как компании и сети, развитие монеты намного более важно, чем комиссия. Именно поэтому мы хотели бы быть действительно привлекательными для мерчантов. Конечно, это прекрасно. Но я знаю, что вы, как дистрибьюторы, спросите, как я заработаю деньги? Я знаю, мы все хотим зарабатывать. Поэтому, как братья Штанкеллеры, уже сказали, у нас в бэк-офисе есть два пакета. Один за 1100 евро, и второй за 5700 евро. Поэтому, когда вы будете подписывать мерчантов, вы будете давать им один из этих двух пакетов. Пакет за 1100 – одно приложение. Пакет 5700 евро. Сколько приложений? 7. Не 5. Вы получаете 7 приложений. Конечно, эти пакеты, как всегда, генерируют баллы. В нашей сети 1 евро это 1 балл. Но они также открывают новый максимум на вашем аккаунте. Поэтому кто сегодня на максимуме 35 тысяч евро может завтра выйти на дополнительный максимум 35 тысяч евро. Я думаю, это здорово всех нас мотивирует на распространение Ванкоина. Нашей общей целью должен быть 1 миллион мерчантов в течение года. Итак, сколько времени у нас осталось до запуска блокчейна? Я не вижу. Осталось 8 минут. Сотрудники офиса в Софии ждут включения. У нас есть прямая трансляция. Давайте поприветствуем офис в Софии, если они нас видят. Так что, коллеги в Софии, если вы его не включите, мы вас накажем. Всегда полезно мотивировать коллег в офисе. Итак, самым важным для нас является создать стабильное развитие ванкоина. Это получается только благодаря удобству в использовании. Мы будем привлекать малых и больших мерчантов. Постепенно начнем использовать монету и делать ее удобнее. Мы хотим, чтобы это была монета для людей. Мы не хотим, чтобы ее использовали спекулянты. Монета должна быть очень стабильной. Мерчанты должны предпочитать ее PayPal, Visa и MasterCard. Когда заработает новый блокчейн, мы должны помнить три причины того, почему мы запустили Ванкоин. Первое. Чтобы привлечь 1 миллион мерчантов и 10 миллионов пользователей, нам нужно большое количество монет. Второе. Чтобы сделать криптовалюту стабильной и легальной, мы приняли решение зашифровать в блокчейне данные о клиентах и важную документацию. Ни у одной криптовалюты такой процедуры нет. Это будет нашим новым стандартом для отрасли. И третье, самое важное. Наш блокчейн будет обновляться быстрее, чем раньше. Блокчейн Биткоина обновляется каждые 10 минут. Блокчейн Ванкоина до сегодняшнего дня тоже обновлялся каждые 10 минут. Теперь представьте, что у вас есть кофейня, и кто-то захочет заплатить за кофе. И ему или ей придется ждать одобрения транзакции 10 минут. Я не думаю, что я бы пользовалась биткоинами в своей кофейне и ждала 10 минут. Мои клиенты разбегутся. Наш блокчейн будет работать каждую минуту. Переведено и озвучено Angel Steam. Это опять же сделает нас криптовалютой номер один, цифровой валютой для пользователей и мерчантов. Возникнет много новых возможностей. Мы сможем делать многое с помощью ванкоина. Вы все помните экосистему ванкоина. Мы не только сообщество, сеть. Мы не только монета. Мы становимся семьей и привлекаем таких людей которые никогда бы не занялись сетевым маркетингом. Мы – инновационная компания, и я думаю, именно это позволило нам достичь таких успехов. Для каждой возможности всегда наступает нужное время. И я думаю, что мы с нашей бизнес-моделью, нашей криптовалютой, попали в нужное время. Биткоин появился на рынке в неподходящее время. Люди не знали о цифровой валюте. Мир не был настолько единым, как сегодня. Но я уверена, что сегодня и в последующие год, два, три, пять лет мы увидим насколько сильно будет развиваться криптовалюта. Через 10 лет все будут знать, что такое криптовалюта. Сегодня все знают, что такое Uber и что такое Facebook. И мне бы хотелось, чтобы когда люди говорили о криптовалюте, они бы вспоминали о ванкойне, а не о биткоине. При этом единственный способ достичь этого – создавать ценность не только для сети, но и для других людей. Мы знаем, что, с одной стороны, криптовалюту можно использовать в качестве платежной системы. С другой стороны, криптовалюту можно использовать для перевода средств как Western Union. Поэтому, когда нам нужно сделать перевод, например, из Дубая в Индию, из Мексики в Бразилию, из Великобритании в Пакистан, сегодня мы пользуемся Western Union. Нашим следующим шагом после мерчантов должен стать выход на рынок денежных переводов. Поэтому мы будем стремиться к партнерству с другими компаниями, телекомом, розничными супермаркетами и другими компаниями, Такими как сети АЗС, где люди могут положить деньги на счет и отправить ванкоины. Это следующие шаги нашей компании. И это, я уверена, поможет сделать ванкоин более сильным и ценным. Итак. Осталось всего одна минута. Коллеги, вы готовы показать новый блокчейн? Сейчас мы попытаемся показать вам майнинг первого блока в прямом эфире. Нам это покажут на экранах позади меня, когда часы покажут, 4.30, so это примерно через минуту. So, Коллеги, сделайте это, когда будете готовы. Новый блокчейн будет майнить 50 000 000 тысяч монет в минуту. Мы планируем выйти с Ванкоином на рынок во втором квартале 2018 года. Затем ванкоин будет распространяться в мире без каких-либо ограничений. А что What's происходит сейчас на видео? Oh, сейчас майнинг не mining. происходит, коллеги, да. Блок yes. no. oh, no. so будет на майнин за минуту. Сейчас I я вижу 14 seconds. секунд. Это особый блок, коллеги. Он называется Генезис-блок. И все ваши удвоенные монеты майнятся прямо сейчас. Итак, возможно, это самый важный блок, который мы когда-либо намайним. Прошли почти 40 секунд. 49. И вот он начинает мерцать. Думаю, скоро будет готово. Я думаю, сейчас мы майним примерно 2 миллиарда монет. О, это медленный блок. Три секунды. Теперь вперед. Майните. Да, он медленный. Нужно нам майнить много монет. Да, у нас получилось. Мы намайнили 1 миллиард 986 миллионов 580 тысяч монет, друзья! У всех владельцев Ultimate пакетов и у всех вас сейчас должны быть удвоенные монеты. Поздравляю! Прошу поаплодировать также команде в Софии, благодаря которой это получилось. Спасибо, коллеги! Великолепно! Спасибо. Итак, веб-сайт должен заработать в течение 15-20 минут. И вы все сможете посмотреть, что происходит. Хорошо. Я бы, хотела, я бы хотела, чтобы все здесь помнили три цифры. 10 миллионов пользователей, 1 миллион мерчантов, и, и стоимость ванкоина в 25 евро. 25 евро. Давайте сделаем это. А сейчас я обещала вам хорошие новости или сюрприз. Наш следующий выступающий человек, который поможет нам в нашем деле. У сети OneLife есть история. Первое собрание сети OneLife состоялось два года назад. Небольшой зал, всего 70 человек. Но все были очень увлечены идеей криптовалюты. Я думаю, по крайней мере, 50 из них сейчас миллионеры и находятся в этом зале. OneLife сделала за свою историю миллионерами более 300 человек. У нас 50 тысяч партнеров с рангом. У нас более 450 бриллиантов. У нас очень преданная и великолепная группа лидеров. Я уверена, мы особенная сеть, поскольку мы действительно действуем как семья. Я была руководителем и сети ванкоина. Переведено и озвучено angel-team.com При этом у нас очень амбициозные планы. Я хотела бы, чтобы в будущем мы все сосредоточились на ванкоине. Я хочу, чтобы мы подняли стоимость коина до 25 евро и хочу привлечь вместе с вами 1 миллион мерчантов. При этом сеть также требует большого внимания. Нам необходимо улучшить поддержку клиентов в Китае и в Азии в целом. Нам нужно больше местных офисов, больше мероприятий, поднять уровень мероприятий и улучшить управление сетью. Поэтому я очень рада и считаю за честь сказать вам, что нам – Удалось привлечь для нашей сети One Life человека, профессионала с большим опытом, но также и человека из традиционных компаний сетевого маркетинга, который стоял у руля сетевой компании номер один в мире. Давайте станем... Не только криптовалютой номер один в мире, но станем и больше, чем МВ, Гербалай и все остальные.